Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения. У меня вчера на вид и сегодня с утра заказали товар с Авито-доставкой по сбер Сберлогистике. Сейчас я вам покажу товар и пойду в Сбербанк отправлять. Многие у меня спрашивают, Юля, кто у тебя храпит? Всем отвечаю, это французский бульдог. Вот он. Мой лапочка французский бульдог. Зовут его Бакс. Действительно, он везде со мной. На всех съемках, куда бы я ни ушла, да не только съемки, а передвижение все по квартире, он везде со мной. Стоит закрыть дверь, он лапами стучит и ломится. Заказали у меня три курточки Adidas, длинные парочки. Цена таких курточек 3700 Рублей. Плюс шапочка Nike или Adidas в подарок. Заказали две шапочки Adidas и Nike. Шапочки теплые, с подворотом, размер универсальный. Заказали еще две теплые зимние курточки Moncler. Moncler сейчас идет по акции. Цена 3800 рублей. Часики заказали. Смарт-вотч GS8 Max. Идут они в черном цвете и в розовом. Заказали три штучки в розовом цвете и в черном. Цена таких часиков 1990 рублей. Рюкзачок Dior заказали. Цена рюкзачка 1800 рублей. Заказали теплые зимние шапочки Prada Dior Диор, как вы видите, с пумпоном идет. Найк идет с черным логотипом. Также есть белым. Кельвин Кляй, Хелли Хэнс, Джордан шапочки. Шапочки сейчас все по акции по 450 Рублей. Заказали 5 наушников iPod шумоподавлением. Сейчас на них акция. При покупке наушников iPod шумоподавлением чехольчик идет в подарок. Также чехол можно приобрести отдельно. Заказали теплые термоносочки. Размерный ряд 41-47. Две упаковочки Adidas и одна упаковочка носочек Nike. В упаковочке 10 штучек. Цена носочек 120 рублей. Заказали три штуки наушников айпод третьего поколения. Цена таких наушников 780 рублей. Сейчас я буду товар упаковывать и пойду в Сбербанк отправлять посылочки посылочки отправила ожидаете не забывайте подписываться на наш youtube и телеграм-канал чтобы не пропустить новое поступление товара всем хороших и выгодных покупок!